Позитивные свойства обна, физические характеристики обномали, мужчина-овен физически привлекателен. Особенно черты лица действительно замечательны. Глаза, как правило, маленькие, а носы тонкие и длинные. Их рты отчетливые, но обычно маленькие. Челюстные структуры смещены, а волосы блестят и превращаются в красноватый цвет при попадании с... Их прогулки наклонены вперед, и поэтому они могут испытывать проблемы со спиной в дальнейшей жизни. У самца одна мускулистое тело. Нельзя сказать, что они очень высокие. Она всегда одевается стильно, и есть смысл сказать, что гардероб просторный. Они любят носить костюмы, они никогда не прекращают носить фирменную одежду. Овен Мали общие характеристики Овен – самый замечательный знак а с точки зрения общих черт-самца. Их уверенность в себе всегда высока, он думает, что он преуспеет во всем, что он лучший и что он особенный. Они привлекают внимание своими энергетическими структурами стабильный, Постоянно движущийся и покачивающийся виден в любом случае. Мужчина Овен пользуется авторитетом и хочет иметь авторитет во всех областях. Им нравится делать так много. Из-за их упрямства очень трудно убедить или сдержать их. Даже если он совершает ошибку, он никогда не принимает ее и не любит. Они ведут себя замечательно эгоистично. Мужчина-овен невероятно любопытен, он хочет иметь знания и исследования по каждому предмету. У них непонятная жажда любопытства. Мужчина-овен, который чрезвычайно взволнован, может ограничить свою беспокойную структуру, только если он интересуется двумя или более проблемами. Иначе сложно сбалансировать его захватывающую структуру. Когда говорят, что мужчина Овен должен сначала запомнить это, Овен очень любит мужскую свободу. Он может ненавидеть ограничения и ограничения его свободы в крайней степени. Он хочет жить и двигаться так, как он хочет. Ограничение по теме должно быть последним. Овен должен быть человеком, который управляет человеком. Причина этого в том, что они пришли в этот мир в качестве лидера. Мужчина Овен очень полезен, он пытается помочь всем нуждающимся, знают ли они его или нет. Из-за их щедрости их помощь никогда не будет ограничена. У него есть личность, чтобы разделять или брать на себя обязанности людей перед ним. Особенно его друзья приходят, а в первую очередь за мужчиной Овна, он придает им большую ценность, и он выбирает счастье. Свободный дух человек Овен хочет сохранить свою свободу в деловом и финансовом смысле, как он это делает во всех аспектах своей жизни. Таким образом, большинство мужчин обна хотят начать свой собственный бизнес. У них обычно есть структуры, которым не нравится находиться под командованием, и поэтому мужчины вовне, которые не могут выполнять свою работу а в бизнесе, хотят быть менеджерами или менеджерами. Они ненавидят принимать заказы во всех аспектах своей жизни. Следует отметить что самец овна чрезвычайно наслаждается жизнью и живет таким образом. Смотря на трудности, он всегда старается увидеть хорошие стороны жизни. Он очень любит себя, он склонен тратить много денег на приятную жизнь. Его руки на это чрезвычайно открыты. Уже имеет очень щедрую личность. Мужской овен не любит ломать и ранить. Стоит отметить, что когда он сломан, он очень тот, кто другой человек нещадит своих слов и говорит то, что исходит от него Следовательно, они могут быть дробилкой Если его критикуют, они делают это жестким языком Хотя человек -овин ценит семейную жизнь, он обычно ведет более социальную жизнь На самом деле это потому что они чрезвычайно мобильны. Они никогда не будут стоять. Но семейная жизнь дает ему покой и счастье. Когда он хочет слушать голову или собирать себя, он может проводить много времени дома. Если только проблемы не вызваны семейной жизнью. Самец любовного обна будет очень привлекательным в любовной жизни. Он имеет постоянно активный и восторженный характер. Однако, женщина, которая является с мужчиной Овна, должна всегда иметь обратный билет. Причина этого в том, что человековин внезапно потерял интересы к своей личной жизни. Человековин Овен нелегко отдает свою свободу в любовной жизни. Когда Овен влюбляется, доверяет всей своей вере и видит человека, с которым он является частью своей жизни, он остается полностью преданным. Он остается верным человеку, с которым он был до конца своей жизни. Однако, если он не любит, не верит и не считает это частью этого, его отношения не будут длиться долго и могут быть обманчивыми. Он будет ревновать, когда ему это нравится, но он не сокрушит его. Положительные характеристики самца-обна среди положительных черт-обна-самец, пожалуй, самая важная особенность, а в том, что менеджер энергичный. Он смелый, напористый и поэтому ничего не боится. У него очень амбициозная структура и его энергия всегда высока. Они полны решимости, им нелегко вернуться из решений, которые они принимают. Он чрезвычайно увлеченный, общительный и страстный человек. Все это привлекает внимание как положительные характеристики Авна. Отрицательные характеристики самца Авна... Среди отрицательных чертов на самец Самым замечательным является то, что он чрезвычайно упрямый Он всегда интересуется всем и хочет учиться Тот факт, что он имеет структуру Которая учитывает только себя, Является еще одной негативной чертой. Время от времени он может быть ленивым и жадным. Он легко зол и нетерпелив. Насмешливые люди а иногда и несерьезность являются его негативными чертами. Совместимость с толками. Если мужчина овен ищет гармоничных отношений, ему следует отдать предпочтение женщине льва. Они могут быть вместе долгое время. Вместе они могут строить планы на будущее и реализовывать их. Он может сформировать приключения с женщиной-стрельцом. Стрелец с изменяемой структурой Овен может не отставать от мужчин. У нее могут быть гармоничные физические отношения с женщиной весом. Как ей нравятся женщины, мужчина Овен любит женщин, которые заботятся о себе и принимают во внимание то, что они говорят. Вы должны знать, что вы не можете терпеть женщину, которая всегда хочет быть там. Ей всегда нравятся женщины, которые заботятся о ней и стоят за ее словами. Она любит гармоничных и красивых женщин. Если женщина напротив искренняя, смелая и ясная, мужчине овен не может не понравиться ему. Как это влияет? Если вы хотите произвести впечатление на человека нами, вы должны быть более чувствительным, чем чувственность. Вы должны быть разумными, но вы должны придерживаться умеренных подходов. Нервные и раздражительные женщины не могут произвести на нее впечатление. Тем не менее, он время от времени любит маленькие выходы. Если вы хотите произвести впечатление на человека Овна, у вас всегда должна быть любопытная сторона, что ему нравится. Человек Овен всегда любит быть лидером и быть на переднем плане. Он энтузиаст свободы и любит чувствовать это до самого конца, двигаясь удобно и действуя, как он хочет. Он любит заниматься спортом, любит развлечения и любит проводить время с друзьями. Выбор подарка. Если вы хотите купить подарок для Овна, вы можете дать ему билет на матч. Потому что Овен очень любит соревнования. Однако, если у вас много денег и вы можете сделать что-нибудь для тренера, вы можете купить ему двигатель. Вы также можете подарить барбекю своему мужу Овну. Вы можете получить кожаный портфель, хороший калькулятор, набор аксессуаров для офиса и ковбойские сапоги. Вы полюбите ковбойские сапоги, потому что мужчина Овен – смелый, сильный и выносливый человек.